Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать своего красавчика. Вот зацвел у меня ансидиумчик на подоконнике. Приобрела я его в сентябре месяце. И с сентября месяца, и сегодня у нас 24 мая, мы нарастили новый рост. Вот молодую бульбочку. Выпустили цветонос. Вот такой высокий, 70 сантиметров приблизительно. Вот, с двумя веточками. Вот одна веточка. И вот вторая веточка. В общем, около 30 бутончиков на этом цветоносе. И расцвели. Два месяца назад я только увидела цветонос. Сегодня мы уже цветем вот цветочки вот танцующие детки куколки вот такие вот растение неприхотливое всем советую уход минимальный очень несложный вот с момента начала роста бульбочки и до цветения проходит 9 месяцев приблизительно. Вот так я похвасталась, показала свою радость. До свидания, до новых встреч!